Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов, и в этом видео поговорим о, о том, каким образом настроить рекламу именно на тех пользователей, которые находятся на определенном, ворон, на определенном этапе воронки вашей, ваших продаж. Что я имею в виду? Я имею в виду, что если клиенты к вам зашли, оставили заявку, перешли на этап воронки, допустим, получить коммерческое предложение, либо перешли, вы, вы их принесли после общения в этап там, подумать, отложить на потом и так далее, а, то на все эти этапы можно настроить отдельные а, рекламные кампании с целью догрева и дожатия а, людей до сделки, чтобы перенести их на более Теплый этап продаж, либо э, сразу в э, покупке. А каким образом можно это сделать наиболее оптимально и легко? А, есть э, вариант, конечно, сделать это вручную. А, для этого необходимо будет выгружать каждый раз базы для таргетинга. Их не будет хватать, и вы их будете загружать отдельно и использовать для отдельных рекламных кампаний. Это очень трудоемко, и, э, скажем так, по времени это очень накладно. А, кроме этого, будут а, трудности с а, объемом тех аудиторий, на которые вы будете направлять свою рекламу. А, каким образом можно это решить? А, есть такая CRM-система, как AmoCRM. В не и а, в битриксе, кстати, тоже а, реализован функционал, когда вы после того, как переводите на определенный этап воронки человека, на него автоматически начинает действовать компания ретаргетинга. И он видит только определенную из рекламную кампанию с определенным рекламным посылом из э, тех, а, которые у вас вообще всегда работают. А, то есть другие эту рекламу не будут видеть, но именно те, которые располагаются на нужном этапе вам воронки, а, будут видеть именно эту рекламу. И, естественно, тут необходим а, грамотно продуманный а, план. Кстати говоря, вот а, сзади на а, доске а, мы аналогичный план реализуем а, в рамках AmaCRM плюс а, а, Яндекс.Директ. Именно поэтому мы и... Именно поэтому я решил записать это видео, чтобы, что называется по дороге. Да, и объяснить этот функционал. Если вы решите задействовать рекламную кампанию и в связке с AMSRM, это будет максимально эффективно. Таким же образом работают рассылки в ВКонтакте. Я имею в виду, что... Как только человек подписывается на какую-то рассылку, на него может действовать определенная рекламная кампания. То есть данные из подписчиков определенной рассылки могут выгружаться в отдельную аудиторию ретаргетинга в рекламном кабинете ВКонтакте примерно так же действуют все рекламные сети но а, прикол в том что обама серая можно действовать практически на любую рекламную систему задействовать этот функционал а, что очень сильно помогает и развязывает вам руки а, грубо говоря если вы самостоятельно освоите этот инструмент а, то вы сможете контролировать процесс дожатия ну естественно я бы рекомендовал обратиться к каким-то профессионалам чтобы они это сделали за вас по вашему четкому тз Но надо понимать что на каждом этапе, на каждом этапе воронки в каждой компании Target у вас будет свое УТП будут свои медиаматериалы то есть показывать им один и тот же баннер на всех этапах воронки не имеет смысла потому что после того как человек получил коммерческое предложение а, имеет смысл по, а, делать посыл именно на дожатие после коммерческого. После того как человек перешел на этап а, воронки там по, подписания договора и долго находится на нем, да, а, то а, компании ретаргенга вам могут запускаться по времени а, на определенном этапе а, воронки продаж. И здесь вы будете а, воздействовать конкретно на этого человека а, уже а, для того, чтобы подтолкнуть его к подписанию договора. И, собственно говоря, перевести его на этап оплаты, либо предоплаты. Вот. В принципе, это все. Если есть вопросы, задавайте в комментариях ниже. Как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь. Мои контакты есть в подписи к этому видео. Можете писать мне в WhatsApp, вконтакте добавляйтесь в друзья. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.